Друзья, в России состоялась премьера нового итальянского боевика основанного на реальных событиях. Позывной Карим. Его и другие фильмы в HD-качестве вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Приятного просмотра. Фильм участник Международного фестиваля фантастического кино и фильмов ужасов в Сиджисе. Производство ⁇ Субитый Альтрен ⁇,⁇ Бастиан Филмс ⁇,⁇ Игая Аудио Визуалс ⁇ совместно с Нуминтек. Рио. Мигель Анхель Дженнер Ассе Луиса Мантесинаса. И Бешенство. Ничего. Я сейчас. Ключи с собой. Я сказал, не нужно. Ну, ты хотя бы зайди к нам на фото в выходные. Пошли, Атос. В чем дело? Ни в чем. Салва не любит ждать. Уже седой ведет себя как подросток. Я сто раз предлагал ему денег за то, что он присматривает за домом. Но он каждый раз отказывается. Вот упрямый. Но ты же ненадолго выезжал. Присмотру все равно не помешает. В любом случае, я пригласил его на кофе, выходная. К тому времени он должен отойти. Атос, уйди. Атос, фу. Сидеть. Ты чего? Ты в школе с собаками не работала? Да, в анатомичке. Господи. Ладно, пошли. Пошли. Опа. Тебе надо больше есть. Я уже такой старый. Поднимаю тебя, как перышко. тут все выровнять ты не зарядил аккумулятор у меня в машине два запасных и они настолько старый подожди я тебе отвезу сама справлюсь ну так ты сэкономишь батарею тебя только что искупал. Атос! Чтоб тебя. Атос! Ко мне! Умнейший пес. Ты еще увидишь, что он умеет. Атос! Ко мне! Эй, стой! Атос, слушай! Свет! Молодец, Атос. Да, держи. На него угощение не напасешься. У меня в багажнике целый мешок. Это для тренировок. На первое время. Смотри. Лечение, если он слушается. Свисток, если плохо себя ведет. Держи. Я отпустил рабочих на 10 дней. Они много успели сделать. Внизу уже почти закончили. Теперь работают на втором этаже. Кое-что еще надо доделать, но в основном все готово. Во всех комнатах есть отопление. Сейчас они проводят вентиляцию под потолком. Во всех окнах двойные стеклопакеты. Самые лучшие. А вот главное. Смотри. Чтобы его установить, пришлось переделывать лестницу. Но все получилось, а тут перегородка, чтобы пес тебя не беспокоил. И сколько это все стоило? А, не стоит меня недооценивать. У твоего отца еще бывают отличные идеи. Не сомневаюсь. А. Чем тут воняет, м? Не знаю. Наверное, растворителем. Нет, пахнет тухлятиной. Не чувствую. Оттуда. Там. Что такое, малыш? Там что-то есть. Фу, отойди. Да я. Чрт. Фу, не заезжай. Воняет какой-то дохлятиной. Гадость. Фу. Yeah. <sighs> Дай гляну. Стой. Спокойно. Тише. -ти -ти -ти -ти а? Жить будешь, но надо отвести тебя к врачу. Пойду еще чем рану обработаю. А вдруг мышь заразная. Так тебе и надо. А вот и я. Иди сюда. Стой. Дай обработаю. Чуть-чуть. -ти Не дергайся, тихо. Тихо, тихо, это не для тебя. Фу. Фу. Но хоть весь дом не позвоняет. Это была старая летучая мышь, наверное, в окно залетела. Что? Там на отличное окно не хватило? Лена, не бывает все и сразу. Но если только жаловаться, ничего не выйдет. Это что, метафора или что? Нет, просто совет старика. Если ты в беде, не отказывайся от помощи. Посмотри на него. Он не идеален, но он самый умный пес, каких я видел. И он любит учиться. Атос, фу. Вот. Видишь, он уже научился тебя сердеть. Пойду посмотрю, что успели сделать рабочие, там, наверное, бардак. Заодно и проветрю. А, да, и. Дай ему шанс. Ладно. Mm -hmm. Так ты у нас гений Хочешь печеньку? Хочешь награду? Атос, дверь mm -hmm. Да, не такой что ты и умный У тебя бы лучше получилось. Чтобы сказка была в заправду. Чего бы ты попросила. Какая сказка? Мамина сказка. Про колодец желаний. Ну не знаю. А знаю. Я бы загадала стать гимнасткой и выиграть кучу медалей. Ты вода. Я сказал рабочим отнести это на чердак. Извини, наверное, не успели. Ничего. Нет, надо было сначала приехать посмотреть. Ничего, пап. Я знаю, ты не любишь вспоминать. Но мне очень важно, чтобы с тобой все было хорошо. Хорошо. В моем состоянии? Я понимаю, тебе ничего не хочется. Но хотя бы попробуй. Попробуй. Это твой план? Да? Думаешь, все вот так просто? Я делаю, что могу? В этом и проблема. Я тебя ни о чем не просила. Не просила привозить меня сюда или ухаживать за мной. Или ты думаешь, что куча веревок и дурацкая собака смогут все исправить? Я понимаю, тебе непросто. Не просто? Да ты ни черта не понимаешь. Тебе тяжело. Но нельзя все время винить себя. Это не дело. Ты же как будто нарочно себя мучаешь. Не надо. Ты не виновата. Беда может случиться с каждым. Ты прав. Наверное, начну пить, прямо как ты. Жаль, я даже руку поднять не могу. Это жестоко, Лена. Зачем ты так? Но ты же запил, когда мама умерла. Мне было тяжело. А я поступил неправильно, но потом я постарался не исправиться и быть хорошим отцом. Потом? Ты был нужен мне не потом, а тогда. Мне нужен был отец, который не спускал все деньги на бухло, который не бросил нас, который был со мной, когда я в нем нуждалась. И если бы ты на самом деле хотел мне помочь, то дал бы мне спокойно уйти. И не отобрал бы тогда у меня таблетки. А ты этого не сделал. Не сделал. Так что не читай мне нотаций. Есть то, чего отец никогда не сделает, как бы больно не было. Пусть тебе больно, но это правда. Лучше бы я умерла. Не говори так, пожалуйста. Почему? Это же правда. Лучше бы я умерла. Пора есть печенье. Держи. Я все еще верю в тебя. Пойду, разгружу машину, а перед обедом отвезу собаку к ветеринару. Не забудь остальные таблетки. Не забуду. Красная дочь. No, I don't. своих желаний. дверь. Ты чего? Чего? Хватит! Католас, хватит! Que te marcas con él, vayas donde vayas, yo te encontraré. Dale, aquí, quiero verte junto a mí. Yo Тоже музыка не нравится, но ему не нравится гораздо сильнее. должен приехать. Колодец желаний для Веры и Елены. Сестры очень-очень этого хотели. И колодец исполнил их желание. сказка. Как дела? Готова зажечь? Здорово тебе мой кубок по башке прилетел. Уйди, не надо. Ты и так одна. Мне пришлось спуститься, потому что ты даже ко мне в комнату заглянуть не осмеливаешься. И папа так расстарался, чтобы поставить тебе этот подъемник. Иди к черту, Вера. И как же? Ты меня к нему отвезешь. Не говори так. Не говори так. Я не виновата. Еще как виновата. Думаешь, принесла букетик на обочину, забыла, что случилось, и все хорошо? Ответь. Ты совсем не думала обо мне, когда крутанула руль? Или ты просто была в хлам? В этом медальоне столько, что лошадь вырубить хватит. Что такое? Ты осталась одна. Ну так радуйся. Твое желание исполнилось. Ты одна. Папу черви жрут на лужайке. Даже Люк скоро умрет. Если, конечно, он уже не умер. Ты думаешь, пес убежал? А ты уверена? Это как в той маминой сказке. Помнишь? Должна помнить. Она рассказывала нам ее перед сном, даже говорила, что это про нас. Тогда она была еще жива, а ты со мной даже разговаривала. У папы был инфаркт. Атоса укусила бешеная летучая мышь, и теперь у него тоже бешенство. Бла-бла-бла. Слушай, тебе не холодно? У вас с этой дворнягой много общего. Вы оба хотите перестать страдать. Вера, помолчи. Он ушел? Тогда надо его позвать. Атос! Атос! Атос! Вера. Где он? Не слышит? Атос! Атос, Атос, иди сюда, пёсик, ко мне. Ну же. Иди сюда, малыш, сюда, сюда, сюда. Вера, хватит. Атос. Хватит, Вера. Атос. Вера. Малыш, Атос. <связь> <связь> а 好吧 No. <laughs> Я не хочу! Ну, наконец, в чем-то мне повезло. Ты сможешь. Давай, ну же. Здравствуйте. Алло. Пожалуйста, Я подождите. вас не знаю, но мне нужна помощь. Я тут совсем Наши одна и... и. Пожалуйста, подожди. Я парализована. Вот, помогите. Девы пожалуйста, прошу вас. Я отставает. одна и заперта пожалуйста, в комнате. Мой пес взбесился, старин. он загрыз и напал Если на меня. Если вы попали в экстренную ситуацию, вызывайте скорую помощь по номеру 112. Чтобы записаться на прием к врачу или отменить замену, пожалуйста, звоните в рабочее время госпиталя. Благодарим за ваш звонок. Чёрт! All <sniffs> right. <sniffs> Ты даже теперь от меня не отстанешь. Там, куда ты отправляешься, мы все время будем вместе. Об этом ты не подумала? Там ничего нет. И из чего же ты так решила? Ух ты! Это от папы. <coughs> Милая дочка. Замолчи. Милая дочка. Я пишу то, что не решался сказать тебе раньше. Когда ты прочтешь, это, меня уже не будет в живых. Ты знаешь, я не умею прощаться, так что буду краток. Помнишь, в тот раз у меня брали анализы? Я тебе соврал. Они плохие. Я бы мог лечь в больницу. Но зачем? Я уже давным-давно проиграл эту битву. Эти последние недели, что мне остались, я хочу провести с дочкой. Ты же меня знаешь поэтому я прекратил ремонт если уж мне придется тебя оставить то пусть это случится там где мы были счастливы я надеюсь мы были счастливы хотя бы эти последние дни я знаю что не всегда был хорошим отцом ты мне часто об этом говорила и я знаю что я не дал тебе то единственное о чем ты меня просила но для отца нет большего горя, чем похоронить дочь. Я уже похоронил одну. И не хочу потерять еще и вторую. Я знаю, что тебе тяжело. Ты мучаешься, и у тебя больше не осталось сил. Но я просто не могу отпустить тебя. И мне остается только надеяться, что ты снова обретешь волю к жизни. Твоя битва еще не проиграна. Салва с моим решением не согласен. Будь его волей, он бы отвез меня в больницу насильно. Но он хороший человек. И слово свое сдержит. Когда меня не станет, он позаботится о тебе. Вот и все, дочка. Я уже сказал, что не люблю прощаться. Особенно с теми, кого люблю больше всего на свете. Я люблю тебя. Подпись, папа. Похоже, все пошло не совсем по плану. На фотографиях ты все время отводишь взгляд, сестра встань и взгляни на них, ну же, верь мне. Я же сказала. Когда я горевала по маме, ты только сильнее меня ненавидела. Я выиграла все эти призы для нее. Я жила дальше. А ты застряла в прошлом. Поэтому и злилась. Поэтому после тех соревнований ты сказала, что видеть меня не хочешь. Неужели ты забыла сказку? И цену, которую нужно заплатить за исполнение желания. Ты была за рулем. Но ты не виновата. Я не злюсь на тебя. Никогда не злилась. Вот о чем ты забыла. Лучше бы я умерла. Но сказка лжет. Нужно просто всем сердцем пожелать обратного. Не могу. Ты должна верить. Потому что я правда хочу, чтобы мы снова были вместе. Я. Но знаешь что? Твой час не пробил. Найди помощь. К Не хочу, я больше не хочу. Ты хороший от ты больше не будешь мучиться. Однажды сказал, что в жизни есть две подлинные трагедии. Первая, когда желание не исполняется, а вторая, когда исполняется. Но по-настоящему трудно бороться с этим желанием. Бороться, чтобы простить себя. Моя борьба начинается сегодня.